Да, пожалуйста, стреляй не сам себя, пожалуйста, пожалуйста. Отлично. Просто замечательно. Я забыл про блокерата. Всем привет. Сегодня я буду проходить... Ну, не проходить, я его сегодня пройду. Это темный рыцарь Бронеров. Я выбрал вот такую комбинацию шапок, потому что она показалась мне самой прям рациональной. Смотрите, здесь есть хилл. Это значит, что я смогу получать ХП, независимо от того, есть у меня вумпризм или нет, есть у меня токсины или нет. Я буду получать все равно ХП. Ну и во-вторых, это урон к огню и урон к току. Все, что мне, в общем-то, нужно. А, ну еще есть какие-то параметры атаки, но они совсем незначительные. Поэтому я не знаю, поможет это или нет. А, но дело в том, что, короче, видос, он немножко прервался на самом скучном моменте вот но все таки он типа не полноценный там не хватило мне... мне нужно было добить 100 ли, хп у этого прислужника у меня была половина половина арсенала вот но видос прервался поэтому я извиняюсь за это но если интересно кому то я могу описать что там случилось но у меня нет в общем доказательств то, что я... Как, -то, как, -то, как это сказать? Короче, то, что я прошел это, этого персонажа атакером, просто их, их... Не существует этих доказательств. Я прошел его бронером на самом деле. Вот а вы видите, да, я вроде уже показывал то, что у меня бронеры. Но я, я еще, наверное, покажу. И по урону вы должны тоже заметить, что это бронеры. А то, что запись прервалась и отобил его, ну это просто глупо считать, то что я как-то там смухлевал и, ну, сжульничал. Вот, у меня бронер. Я не знаю, мне нет просто смысла э, говорить вам, что я прошел его бронером, хотя я сам прошел его такером, потому что, ну это же просто, это просто пройти его бронером, просто на изи. Я не знаю, в чем состоялась сложность челленджа, просто сначала я взял на те шапки и у меня просто кончались хп. Они просто кончались из-за того, что у них есть щиты. И все. А так сложности вообще никакой нет. Вам просто нужен урон к огню и урон к току и все. Если у вас там, не знаю, есть еще хоть, хоть хотя бы 10 атаки, то вы пройдете вообще без всяких проблем. Так, сейчас я возьму экстрены. О. Это просто лучший вариант, который только мог этот экстренный мне предложить. Я, я просто не представляю, насколько можно быть м, ущербным таким инструментом в арсенале, чтобы вот, вот так телепортировать. У него, вы знаете, да, улучшение, он телепортирует персонажа в безопасную зону. Но у меня было столько случаев, что он типа, телепортирует меня на мины, телепортирует меня на, как они, барьеры лазерные. Просто, наверное, процентов 50 он телепортирует именно туда, куда тебе не нужно абсолютно. Я уж не говорю про то, что он просто в карту телепортирует. Я имею в виду, что она телепортирует тебя на так, чтобы ты ход себе сорвал. Это отвратительный инструмент. Я не знаю, как, как его еще можно улучшить. А, ну вот как в ВК, да. Как в ВК его можно улучшить, чтобы он разрушал охранники. Зачем мы таким сделали ущербным здесь? Почему, не понимаю, нельзя просто все перенести, все от из ВК? Разработчик вроде бы... А только один имеет патентное право на эту игру. Больше патентного права никто не имеет. Поэтому если они будут пирить все из ВК, никто не обратится за в суд за то, что они сорвали идею или что-то еще. В чем, в чем проблема вообще? Почему нельзя просто делать одно, такие же, как ВКонтакте? У вас один кодер. Да закройте игру просто и не получайте с, не, с нее доната. Зачем вам э, зач, надеживать людей? Вот какой, представьте, какой-нибудь тупой школьник, он такой зашел, я не хочу никого оскорбить, он просто зашел в игру, думает, о, красивая игра, я, я значит я стану топером. А в итоге он просто становится кинутым лохом, который больше никогда не увидит ни одного обновления в этой игре. И через год ему просто наскучится в играть, это, это минимум через год. Ему может наскучить и, играть и через месяц он просто набьет рейтинг и все. И типа, купит себе пару шапки, и ему надоест уже. Вот, поэтому, ну не знаю, надо просто сделать обновление. Просто наймите себе, эм, там не знаю, двух, двух хотя бы кодеров и, и все. Типа, вы сможете легко написать это обновь. Тут движок говно в этой игре. Тут нет графического оформления практически никакого. Что здесь мо может быть сложного, я не понимаю. Если ты знаешь C-Sharp, ты сможешь написать любое обновление для этой игры. И просто еще дизайнера нанять. Это максимум 100 тысяч уйдет, не больше. Но на донатах вы получите немного больше уже через месяц. Потому что люди поймут, что игра не заброшена и будут видеть в ней перспективу развития типа они смогут дальше в нее играть и поймут что разработчикам не насрать на эту игру она будет лучше со временем нет нет проще собирать по типа, копейке в месяц но зато ничего не делать вот это вот вот это на самом деле достойно вложение средств которые они когда-то заработали на ней я конечно ну, типа не силен в этих во всех вопросах но я просто высказал свое мнение почему мне больше не хочется играть в Вормикс, вот мне не хочется играть именно поэтому. Но, к сожалению, мои дорогие подписчики, вы до сих пор этого не поймете. Может кто-то из вас понял, но что-то вас держит в этой игре. Что-то вас держит здесь. Я не понимаю, почему вы до сих пор играете. Почему она вам нравится? Вы не хотите видеть никакую другую игру вообще на моем канале. Вам только Вормикс нужен. Пожалуйста, напишите в комментариях, почему именно так. Почему именно Вормикс? Что вас в ней держит? Я назвал причину, по которой в него можно спокойно перестать играть и больше никогда в него не заходить. Если вам интересно, я могу написать подробно, пишите мне просто в личное сообщение. Я напишу подробно, почему мне именно не нравится эта игра. Раньше нам не нравилась, но теперь она все, она надоела мне. Даже не просто из-за того, что я, как бы, так сказать, помягче прошел ее. А из-за того, что тут больше не, не будет ничего нового, тут не будет больше никаких ни обновлений, ничего. Все, это конец. Мы все умрем. Ну, конечно, не такой конец, но все же обновлений больше не будет, тут нет смысла делать ничего. Единственное, что можно с этой игрой сделать, это, это за ней зарабатывать. Сами, самому комьюнити. То, что стараюсь делать я, и то, что стараются делать гаранты, или те, те люди, которые кидают других на аккаунты и продают их. Но еще бусты, конечно, аккаунта. Все, больше с этой игрой ничего сделать нельзя интересно. Смысл в нее играть обычного игрока. Просто его просто нет. Они сейчас купят все шапки и поймут, что они бесполезно тратили свое время. Единственное, что их может утешить, это то, что если они продают свой аккаунт, они могут получить за это деньги. То небольшие. Все. Единственное, что получается можно сделать в этой игре, это поиграть в нее. Получить удовольствие, потом продать аккаунт. Так можно с любой игрой сделать. Но в другую игру-то можно нормально поиграть. И там... Там нет таких агрессивных людей, как в этой... Здесь очень много агрессивных людей, прям вот очень. Ты, ты сожрал все твои родители... И ты... Очень много о себе узнают. Если сожрал, например. Если тебе достался первый ход, и ты вынес кого-то, то ты все Читая на тебе несколько... Тон порчи наложила. Ну, это я так о своей мысли говорю потому что здесь бой с боссом здесь просто нечего комментировать остался последний прислужник я просто сейчас буду пропускать ходы и ждать пока у меня на фармится хп потому что у меня фу хп и миллионки все равно некуда хп наберутся когда у меня будет их 500 может быть я просто выйду бью его и все это проще простого смотрите у меня полно арсенала тут даже думать нечего, что что-то может не получиться. тут вот 100% я его пройду и я пройду его, я покажу вам потом шапку. Но вот сейчас, совсем скоро видео прервется, просто чтобы вы не видели, как я пропускаю ходы, это же никому абсолютно не интересно. Я вот проб и просто покажу вам его. В общем, итог, все. насчет 3 три. Раз, два, три. Ну вот, в общем-то и все. Я прошел ВОС, вот шапка.